Всех приветствую на канале Картавы в Игры на ПК. С вами Вадим Картавый, и мы продолжаем игру под названием Grand Мы оказались в подвале в прошлой серии, и мы сегодня продолжим прохождение. Мы были так найти путь из подвала. Замечательно. Так, что это было? довольно таки жуткое место как да. Ис используйте устройство чтобы добраться до недоступных мест а прик прикрестите Прикресть измеряется при наведении на разрушаемый объект берем эту вещицу что что, что это а получил достижение какое-то ага что в 1950-м филантроп Майкл Дуглас основал школу на месте военной базы Грейвуд. Странное место для школы, конечно. Куда дальше мы идем? Так. Да. На нами следят ребята. Пучка хорошая, она ломает стены. Так, здесь закрыто. Непонятно, что дальше. Что дальше. Не было всего два заряда логика конечно здесь должна работать на 300 процентов нам нужно найти ключ всего может быть где-нибудь он здесь где наш ключ веселые обстоятельства я не знаю куда идти дальше кстати, интересно, как она будет работать. А, у нее есть перезарядка. Она перезаряжается. Это хорошо. Будет ли она работать на Мистере Хайте? Вот это непонятно. Нужно найти ключ. Я предполагаю. Так неизвестно. Что они хотят от меня. Разработчики, конечно же, постарались добавить загадочности в игре. Ага. да не просто давайте смотреть как можно еще выбраться отсюда лифт у нас больше не работает здесь мы вроде бы все посмотрели это заряжаемое место или как в общем, один заряд у нас ä, пополняется постоянно. Я могу его что-то передвинуть? Нет, не могу. Зачем здесь бочка? Здесь тоже ничего нет. Хм. Загадочно. Очень даже таки загадочно, потому что может быть здесь где-то. Прятали ключ я не вижу нигде место где мог бы быть ключ может быть он открывается методом нажатия вот этого рычага нет крося там так это у нас вот эта дверь открывается так это это Давайте смотреть, оглядываться, потому что я не знаю. Где спрятали выход? Может быть... Подожди, а может быть как-то выстрелить вверх? И даже если бы такая возможность была бы, я думаю, что мы бы не поднялись. У нас же нет... Чего? А стой Постой! Мы можем, наверное, делать это вот так. Давай опять прятаться здесь. У нас пока единственное место, где нас могут и засечь. Пушка очень хорошая. Тебе нужно как-то залезть в вентиляцию. А при помощи вот этого. Да, точно. Мы можем это передвигать ну, как-то это неудобно все так, а. так еще что-то нужно ставить ребят А еще двигайся двигайся еще пожалуйста Хорошо, что мистер Хайт не видит моей промахи. Я нечаянно нажал кнопочку. Нет, все. Значит, нам надо еще что-то искать, что двигается у нас. Передвигается. Хотя бы то, что мы можем поднять. Давай попробуем прыгнуть. идея построить переход как бы это сделать <связать> <связать> правильно <связать> так давай еще тащим тогда Осок? я бы поставил как-нибудь вот так есть что подлинней? как она перемещается все сломал Все сломал я не знаю кто может залезть сюда так вторая давай переместим все доски смотрим что из этого у нас получится на видное место Загадочная ситуация. Так. Две. Три. Четыре. Я уже ее практически не вижу. <г hardcore> Пойдем со мной. А может мне ли это или нет? Можно было бы зажечь костер. Я бы зажег его. Потому что у меня есть навыки по выживанию. Ибо это мне помогает больше всего. Так, ну все. же, Я переместил вроде бы все доски. О, как их поставить так, чтобы... Можно его как-то еще подвинуть. Очень плохо все получается. Потому что сенса. В эту сторону я него не могу двигать. Но хотелось бы попробовать. Может, мне надо до конца его довести? Надеюсь, теперь он допрыгнет. Да. Допрыгнул. Что? Вы шутите? я сломал все что можно было ломать ладно пойдем вот так и, я. и. внизу так и потом нужно будет прыгнуть и как ты думаешь сломается ли эта доска или нет так давай возьмем возможно они нам пригодятся так из подвала я выбрался наконец-то загрузка следующего уровня и мы продолжаем так куда мне идти туда вау это было Найти путь а, к, к башне. Что это? Что за глаз такой, а? Цифры. Куча цифр. Должен быть другой путь в башню. Найдем его и сможем спасти ребят. Так. Окей. Давай смотрим, что здесь. Я включил свет в той комнате. Выключил. А, подожди. Здесь, возможно, и, и мне поможет... Я супер пушка? Что это вообще такое? 3-8. И кот ли это к замку? 3-8. Подожди. Еще одна циферка. Может, она где-то здесь? Три восемь, там три цифры. Ладно. Три, восемь, один, три, восемь, девять, три, восемь, шесть. Восемь четыре восемь, один семь восемь ноль три восемь, девять, три восемь, пять. Мы открыли его. Ага, давай следующий. Отлично. Ну, я вот так и не понял. И здесь пятерка ну в общем лайк так мы нашли еще одну пушечку и зарядку на него о это есть существо пострашнее хайта только не это О, это было вообще? Как включился свет? Давайте изучать эту карту, потому что здесь могут быть различные пасхалки. Методы мистера Хайта устаревшие и незаконные кандалы телесные и наказание странно, что ему все же позволяет преподавать. Так, эту штучку у нас есть. Она нам не нужна. Это специальный прибор для обрезания металла. По ножницам. Так, куда дальше? Я так могу попасть. если собрать карту, это откроет дверь. Так, карт, Пазл. Русский пазл. Так, что куда? Азия. Азия, Южная Америка, Южная Америка, как это, подожди, мне нужно найти скорее всего, так придется что-то выкидывать, давай пока мне горшок не нужен, горшок не нужен и вот этот э, коробочки, те которые у меня есть, мне не хватает три. Значит, какой-то из них, прощай, мои ножницы, я вернусь к вам. Вы были очень полезными. Я. Так, одну мы нашли. Мчись, искать дальше. А вот и лестница. Надеюсь, по ней ты сможешь добраться до башни. Ой, лестница, подожди. Еще два. И эти два куска. Там я их не видел. По-моему, мистер Хайт здесь ходит. Интересно. Могу я его убить? Хайт. Нет. Это не Хайт. Описался. Побеги да ж ты Я попробовал По крайней мере Не было отмазка Так а. Возьмем фонарик У меня все пропало пропало. Одно... А я иду. Так, это не здесь находится. А Один я... из них в этой же комнате. А два других где-то недалеко. Я... Я не чувствую их в подвале или на улице. Наверное, И... они в соседних комнатах. Я понимаю, но... Как мне добраться теперь до карт? Похоже, мой вариант был правильным. Я попал сюда же. Как вообще происходит? Так, теперь самый главный вопрос. Как мне выбраться отсюда? 28 метров он показывает мне, что нужно следовать, но... Кто подскажет мне как выбраться отсюда разработчики я попал в тупик да очень хороший тупик потому что мне нужно как-то попасть сюда ага сейчас будем заниматься паркуром Снова ты? Кто же ты, елки-палки? Так, ну лучше в эту комнату не попадать. Может быть, здесь есть... Это жестко, ребята. Ибо отсюда прыгать. Причем так прыгнуть, чтобы фонарь тебя не заметил. Мы сейчас найдем бак. Либо он нас найдет. Ага. Да я уже это понял, что это камеры. Я думал, что это просто свет. Но если бы ты меня раньше предупредила, то было бы все гораздо проще. Ладно, мы вернулись к тому месту, которое... У нас было и скорее всего нам придется нырять туда У нас осталось два куска что что они сохранились пойдемте искать и два кусочка как мы поля суда же место а. вот здесь сложнее всего Но я это сделал так назад Куска. так скорее всего камера отключается здесь одна прям под двумя камерами так мне бы пушку достать вот здесь есть какой-то вход Пушка у нас осталась, получается, только на ф... Этим мы разберемся, возможно, мы пушку найдем в ящиках. Ну-нибудь вот в ящике, да. Я, Я не вижу третьего. Мощный побег! Давай посмотрим, что там. Быстренько, пусто. Закрыто. Блин, как выключить камеры? Не должны выключаться, я уверен. таня это к ним подходит. Так, давай под... попробуем. Нет помощи или электрики у нас ничего не получится. Вариант этот отпадает. Нужно думать. Нужно думать. Так, мне надо обратно. Скорее всего. Как-то забрать пушку. Опа! Дай бог, чтобы... Чё, а? Чуть. Получилось. У меня... У меня получилось обмануть эту систему. Ну что, возвращаемся теперь с пушкой. Так, давайте посмотрим, что в этом шкафу. Ну интересного нету. Ну пока. Ух, на, давайте пробовать дальше. Как только она Мы рванем. Жди, подожди, подожди, сейчас она. Я увижу вторую, когда она будет отходить. Я пойду. Лично. Так, ключи. Отлично. Для камеры слежения. так я попал в ловушку нет не попал как же здесь все задумано то ребята я в экстазе честно просто нечто так повеселее то та. розовая комнатка с розовыми желаниями мистера Хайпа это внизу какая странная субстанция слышишь меня связь прерывается Она, фонарик фонарик был лучше Мистера Хайпа Вау Еще и скримеры Это ад Это реальный ад Я больше не хочу учиться в школе А я уже заметила Один кусок карты в углу класса английского А второй в той комнате с камерами в музее Я нашел один кусок не дай бог у меня. Это без, без шансов просто. Без шансов. Я в экстазе. Ну почему? Было вообще... Кажется, кто-то играет с нами. Да, и очень серьезно играет. Я уточек уже боюсь. Я уже нарвался на уточек. Похоже, что мистер Хайт там... ладно может в следующий раз как-нибудь так вроде бы эпизод возродился мы по крайней мере знаем что теперь здесь дело без бага бы ну вот э, из-за этого круга плохо, у нас ничего нету. Я бы хотел открыть. Давай откроем. Нужные вещи могут быть здесь. Ящик в ящике. Даже боюсь сюда идти. Страшно. Я хочу пойти по свет. Так, у нас камера, мода чуть-чуть изменились. И прям на вход она. На вход. Как только да ладно, я попался спрятать я спрятался не в том месте попытка 98 дубль какой-то там неизвестный так мне нужно найти гаечный ключ Надеюсь, что он тут. Мы уже это делали с вами однажды. Еще раз сделаем. Это просто не, необычная игра. Это и стелсы, и все на свете. А с учетом того, что все здесь... Хорошо, а то здесь уточка была. Так. Смотреть, что там э, сгенерировалось и в какую сторону мне идти сейчас. И ничего нету, но я возьму. Так, еще одна какая-то записка. Снова подходит время. Надо составить список двоечников и прогульщиков. Что? Так было нечестно. Нужно было закрывать двери. Так, где мы? Подожди. Чему мы сгенерировались сейчас здесь? Мы открывали этот шкаф. Да он меня отправил. Найти другой путь в башне. Ладно, здесь, здесь мы не пройдем. Здесь уже путь закрыт. Гениально просто. Болторез. Болторез, болторез. Ты не видишь болторез? Здесь закрыто. 3, 8, 3. И снова? 3, 8, 5 Как первый раз, да Окей, раз мы Все заново пошли Сюда Нам очень повезло Мы заспавнились такое зачем нам череп мне понравилось пыточная хайда это незабываемые мы незабываемые очень впечатления потому что просто вот до сих пор на сердце и до сих пор на на эмоциях потому что в таких местах очень страшно возможно он пригодится возможно нет не знаю так у нас опять генерация какая генерация она а давай попробуем еще раз Меня подвели утки в прошлый раз. А если не получится, то, значит, мы сделаем это в пятницу. Так, я зашел. Да ладно. Куда, куда можно спрятаться? А я уже заметила. Один кусок карты в углу класса английского.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 пронесло. Давайте подождем немного. Пусть он уйдет отсюда. Ибо мне кирдык. и опять задел наш... Что-то я задел. Так. Нужно отключать камеры. Нам нужна пушка. Это пушка. В этот раз я не видел ее. Было бы неплохо ее найти. Вот где я попался. Что сюда он не придет? Все. Отсиделся, можно так сказать. Надо искать пушку, ребят. Без пушки я ничего не смогу сделать. я пушку, она была неподалеку прям и рванем опять туда Я выключил камеру и пошли обратно. Меня утки очень сильно подвели. А что самое страшное, я там не могу оставаться. Может я не могу выбежать оттуда. Потому что может быть до конца докрутить, и она не перестанет. Я оказываюсь в ловушке, папа. После этого я попадаю сюда. Ага. Так, надо что-то выкидывать. Коробки. Коробки мне не нужны. Быстренько пробежимся здесь по этому жуткому месту. Если бы я знал, что у меня утки так подведут, у меня нет фонарика это очень плохо. опять эти фана утки я вроде бы пробежал там так, надо обходить утки Какой-то ад. Как отсюда выбраться? Ага, я понял. Нам будет вмешаться. Могу перемещить. Да. я же убрал ее <связываю> Это продолжение продолжение той серии <связываю> давайте на этом все потому что я продолжу это видео в следующий раз думаю что мы логически уже поняли что что нам предстоит делать и это видео я назову Неудачная попытка выживания в школе Гринделвурда. Микрофоном был, как всегда, Вадим Картавы. Вы были на канале Картавы, выиграно Всем спасибо.